Всем хло, мои френдс, с вами снова Шоу, и сегодня мы с вами будем проходить одну мою любимую серию видеоигр под названием Half-Life. Вот как раз про нее я в некоторых выпусках по GTA 4 Заболту в Гейтоне и говорил, что собираюсь тут... Ну, хочу пройти эту серию видеоигр, чтобы тут актив поднять, потому что эта серия игр такая же популярная, как и GTA. Может, в рекомендации будет выводить людям, может, собирать нормальные нехилые прокурсы смотрит типа и вот я вот сказал там можно будете ли вы это у меня смотреть и вот только один rus Александр games свой не про написали что будут и больше никто в принципе как меня так вот до конца никто кроме них двоих и не смотрит как бы и поэтому я вот согласился и решил скачать, впервые поиграть в ремастер первого half life а под названием Half-Life Source. Я в него никогда в жизни не играл. Я играл давным-давно, когда еще в детский сад ходил в Half-Life первый. Э давайте, короче, я буду, как и в серии GTA, по ходу игры объяснять все, что там. Ну, вообще, как я говорю, я просто решил перезапустить тренировку. Я буду по ходу серии объяснять, как я там с серией Half-Life познакомился, вам пасхалочки всякие пос показывать, потому что я все это знаю. И как вы видите, это... Тут нет русской озвучки, потому что на первый Half-Life русская озвучка официально не выходила. Есть, конечно, фанатские, но я скачал вот репак, и тут, как видите, русской озвучки не оказалось. Тогда мы диалоги будем с вами большинство пропускать, потому что они нахрен тут неинтересные. Так, кстати, я заметил. Ну, может, вы заметили. Звук отстает в игре. Вот смотрите, послушайте. Отстает звук. И это просто Half-Life Source. Очень багованный, как игроки говорят. Чтобы эту ошибочку исправить, надо написать в консоли. Нажимаете, короче, на ЙО и пишите. Под, ой, подпишись на канал, на канал Вегаса. Вегаса шоу Вот, вводите и все Короче, у вас тут сейчас бесконечный <coughs> Ладно, шучу а, Чтобы от, от этой проблемы избавиться Надо просто ввести СНД Асинг, async... ну вот тут, короче, вот пишет Только 0 пишем вместо единички И СНД миксх. He... Ну вот, микс Mixhead... А, микс нафиг Миксах. хэд 0.1 и тогда со звуком проблем не будет. Вот представляете, какая багованная, типа, это ремастер Half-Life багованный, его все засрали. Ну, кому-то он нравится, а кому-то нет. Но я не играл, я не знаю. Будем мы с вами тараканов давить и плавать в высокодетализированной водичке. Потому что с первой Half-Life, насколько я помню, вода была очень низко детализированная не ожидали от меня прохождения Half-Life увидеть, да? Ну а я скажу, я некоторые части проходил на своем канале, допустим, модификации, да? В Вони Про у меня их смотрел все. И я проходил Проспект. Тоже, как бы, официальное каноничное продолжение за Адриана Шепарда. Вы у меня его смотрели, не Про, Ирус Александр, если что, я напомню. Проходил Гордон. Проходил Half-Life 2 West Coast, мою ностальгию, и это, Half-Life Uplink, тоже проходил на канале. И как бы вы понимаете, что у меня некоторые части на канале пройдены, а основных частей нету, и вот, а это все спин такие. И поэтому я вот решил, что пройду... Для канава, почему бы? И нет. Тут на. Тут, кстати, граффити типа можно вставлять, но они почему-то у меня невидимы. Видимо, опять порт плохой. Особенно там говорят, стимовская версия очень плохая. У меня пиратка, вот поэтому тут. Может, таких проблем и нету. Стимовская версия вообще все исправила. Но те, кому интересно, те в, в Ютубе могут загуглить Half-Life Source. Там вот куча подобных роликов будет. Почему там этот ремастер очень плох, там говно полное, там, по сравнению с первой частью оригинальной. И, кстати, я скажу, что вот я просто прошел тренировку, я уже знаю все, как проходить. Я звук тестил. Я ее прошел типа, привык к игре. Играется непривычно, я скажу. Это просто первая Half-Life. Так, удерживайте кнопку Duck. Кнопка утка. У меня есть кнопка утка. Так, посмотрим. Нет, у меня есть кнопка контру. Я не понимал, как нафиг на этом прыгать. реактивном ранце, который мы подобрали. На Contour нажимаем и на пробел. И вот так вот прыгаем, как бы, беззвучно нафиг. Вот так вот. Э, дебильное управление, конечно, тут С этим реактивным рансом. Я еще бэкмезу для себя проходил, конечно Но я во много частей Half-Life играл Кроме Opposing Force и Blue Shift Который есть на ПК Только в них не играл э, Слушать ее не будем, потому что ну, как вы видите, русской озвучки нету Это у нас такие Медстанции, можно подходить на я e Нажимать и пополнять себе это здоровье. Так, кстати, секундомер надо поставить. Вот посмотрим, как эта э, игра зайдет на моем канале. Прохайпится она или нет, ведь Half-Life это очень популярная серия видеоигр, как и там... О, вот, Тарканчиков. подавим с, с, с хрустящим звуком. Слушайте, о, да, кайф, просто кайф. Ненавижу тараканов, просто терпеть не могу. А сейчас весна все насекомые уже проснулись. Пауки вот по улицам расплодились нафиг. Посмотрим, как эта игра зайдет на канале. Если вот просмотрим маленькие там будут, никому она интересна не будет, то. Может, только ее и. Дополнение. Опознент форс и блюшифт пройдем и все. Типа. Посмотрим, короче. Посмотрим. Все. Uh, реши будет решаться с вашим активом. Вот, тарканчики. <laughs> <pull it> <laughs> Тут есть такая упрощенная физика, так сказать, 1997 -го года. Нажимаем на Е e и, короче, двигаем так ящик. Ну, типа, отодвинуть его надо. Упрощенная физика, нафиг. Так, тарканчик. Сразу всех давим. Я ненавижу вредительные насекомых. Я их буду нафиг давить. И никто меня в этом не переубедит. Как-то вот так вот. Ящики двигаются только когда Только когда ты передвигаешься Неудобно, конечно, сделано Но, кстати, вот я скажу, что Вот в графонии Мне, мне нравится Вот Оригинальную Half-Life просто взяли И перенесли на движок СУС И это я люблю Как и оригинальную Half-Life Я давным-давно У бабушки на компе Первую часть играл Мы так Совместное прохождение Типа я, родители, дядя играл Бабушка играла Так, по раздельности Да, было весело Было классно, помню эти времена Но мы потом, короче, я э, Это Остановился на Так, тараканчики Остановились на моменте С тентаклями Вот так там противники называются, тентакли И это Можно сюда упасть но это делать этого не буду. Потому что там ничего нету. Э -э, босс, тентаклей. Мы не знали, короче, как их пройти. Нам нужны были гранаты, чтобы пройти, Они нас убивали. И, короче, вот там вот. Ну, по крайней мере, я уже забросил прохождение. Может там вне... Пока я не был в гостях, прошли уже half life тогда, на тот момент. Хотя, не знаю, но вот... До тентаклей доходили и все. Так, все, мы всех тараканчиков убили. Все, короче, ладно, пойдемте дальше. Flashlight... Думаю, вам игра пока не сильно понятная, но это классика, друзья. Это надо знать, легендарная серия видеоигр. О! Я это все из воздуха появилась. Одобряю. Так, где у нас? Блин, так соскучился по этой игре. Я хоть в Half-Life Source не играл, но какую-то анострадию испытываю, потому что играл в первую часть оригинальную. И вот эти звуки нафиг. Это окружение. Ну, тут с реалистичным графоном оно, конечно. Но это навеивает мне. Эх, те самые времена, когда я ее в эту игру у бабушки играл. А вторую часть в тюб до конца проходил. В то время, когда был маленьким, в детский сад ходил. Эта игра просто не оторвала башку, так сказать, своей прорывной физикой, графикой. Я ее шедевром, шедевральным считал, как и серию GTA. Да и сейчас считаю, если честно. Ну а первая часть, я, конечно, скажу, что она не такая крутая, как. Как. Как вторая часть. Но тоже нравится. Ну вот Black -Mezu проходил. Когда ПК появился, мы Black -Mezu скачали. Когда еще к стен не добавили. Но я говорю, если вы ничего не вдупляете, я вам походу летсплеев буду все рассказывать. А, Все, мы прошли. Please так, я помню, там тараканы бродят. <связать> вот всех убили. Только покажитесь. Ну, вроде всех. <связать> а еще у нас, кстати, тут фонарь бесконечный. Вот, насколько я помню, в первом half life он был не бесконечный, логично. Он там заканчивался, но потом на надо было его выключать, и он сам восстанавливался. Вот такая функция у него была. And catch your you will так, the... у меня здоровье полное Напишите, кстати, как со звуком Меня нормально слышно или нет Я пока загрузки Вырезать не буду, они тут короткие Такие Так, на, Надо задавить нафиг вас Ну, если кто-то хотел Half-Life Пройти, то Блин, простите, друзья, для канала Там, да, Ой, не про Рус Александр Не знаю, вот Хотели вы это пройти или нет Ну, как видите, я раньше вас начал Поэтому не знаю, будете вы у меня эту игру смотреть или нет. Если что, есть Блэк нафиг. Э -э ремейк фанатский. Который во всем лучше, чем... Charging... самая лучший Half-Life, который я считаю. <ролкут> это... Это восполняет броню, короче. Вот это вот. Фигнюшка. Так. Тарканчиков нету. Это мы просто... пробегаем под бабах Такая спокойная тренировка. Вот, помните, когда проходил модификации, да? Может быть, вам какие-то элементы геймплея будут знакомы? Модификации по Half-Life 2, естественно. Пять модификаций проходил с диска. И Ой, не про, у меня это все смотрел. Может, он что-то уже подзабыл. но ну, вот, может, что-то будет вспоминать. А еще давным-давно Half-Life 2 смотрел. Ой, проходил. Что, у нас тут напарники есть, как бы? М охранники, ученые, они нам будут помогать Ученые там Если у нас мало ХП будет То они нам Это Кстати, прикол покажу Я однажды видел в одном видосе Если долго подходить к этой двери и Троллить ее, то там будут забавные фразочки выкрикиваться Показывать я этого не буду Если yeah. что, сами захотите Посмотрите Подходите на Е, нажимаете И охранники или ученые Следуют они за вами ну, активируй давай. Вот они нам будут помогать открывать всякие двери и прочие такие локации. Их можно убивать, но они тогда сагрятся. Пойдем, пойдем. Только не застревайте нигде, пожалуйста, а то я знаю этот искусственный интеллект на движке Сурс по Лефодеду, по Half-Life второму что напарники тупые, тупорылые, застревать будут. Ну вот уже они не идут за мной. Посмотрите. Вот Застряли. Давай! Стенка, конечно, интересная, но мне проходить-то надо игру. Жаль, я тебя не понимаю. Он на этого. Ой, там другой будет ученый, который будет на Альберта Эйнштейна, похож, если ну и все, так на вагонеточки покидаем это богом проклятое место, в которое мы не вернемся уже. Мы с вами прошли <связываем> тренировку, что сейчас? Приступим проходить. Проходить будем оригинал. Так, это закроем нафиг. Э, новая игра. Кстати, я скажу, я прохожу на обычном уровне сложности. Тут, как видите, менюшка как из ну-ка, сколько у нас тут глав? Ни хрена, 19 глав. Все, короче, мы с вами это будем проходить. Игруха долгая. Она, как GTA San Andreas можно сказать, долгая. Смотрите, прикол. Сейчас прикол будет. Вот это, видите, охранника? Это Барни. Главный герой Half-Life Blue Shift. Если что. Вот он стоит. И он еще будет Half-Life 2. Вот. Знаете, игра начинается с такой поездочки на вагонетке Этой, как вы видите Вон Альберт Эйнштейн ходит, вот это вот А тут комнаты, в которых нет дверей Как, по сути, ученые должны из них выбраться Посмотрите на, это, на эти комнаты И задайтесь вопросом, как они выбираться будут Этот голос дурацкий мы... Слушайте, не будем так, кстати Мы присядем вот сюда Загрузки нафиг тут будут Не знаю, буду ли я их забывать вырезать или нет А че-то я прыгаю Спрыгнул. Меня назад отталкивало Вот всегда бессил вот этот момент в первом Half-Life Вот эта вот поездка на вагонетке Долгая, нудная Как сесть на Инвалидское место Я, конечно, не инвалид, но так прикольнуться хотел Давай работай, работаю тяга. У нас тут на заводе, в котором я работаю, до хрена погрузчиков ездит туда-сюда. Вот была бы русская озвучка, я бы, может, и молчал, чтобы послушать. Естественно, мне, мне хочется больше рассказать, чем вот это вот. Ух. No Не знаю, понравится вам игра или нет, вот посмотрите, графон и сурс, такие динамичные источники освещения сюда добавили, типа графон тут на голову лучше, тут и физика есть, как из half life второго, ну потому что движок сурс. А вот у первого half город Gold, Gold Source, Gold Airs, RSK, как-то так называется, короче. Вот видите, сейчас, убегают. О, мама, я в телевизоре, смотрите, Вегас-шоу у нас показывает. <laughs> <the> race, <laughs> да, если кто-то скажет, напишет, что не блокмеза проходишь, то вот <laughs> от мой ответ. Если что, эта игра просто, я считаю ее как отдельная часть. Поэтому, если что, если вам понравится прохождение half life мы ее пройдем уже после half life 2, эпизод 2. Я вот так вот <coughs> подумал. Но я долго думал проходить эту серию игр или нет, потому что я давным-давно устраивал вопросик типа, и там мы ну, большинство проголосовало за прохождение, но там весомый процент был у тех, кто не хотели видеть эту серию игр, если чё. Поэтому вот я не знал. Ну, ну решил пройти именно Source, не обычную Half-Life, потому что это типа ремастер. Кстати, заодно это, если про меня будет смотреть, он поподробнее познакомится с этой серией видеоигр, потому что там в Сталкер и в метро были пасхалочки на Гордона Фримена там. Он типа говорил, что не сильно в этом разбирается, как я помню. И вот, благодаря моим прохождениям, если он, конечно, захочет их смотреть... Может он хотел эту серию игр пройти? Блин. The Darkness 2 он хотел пройти, но я раньше прошел. Он посмотрел его, так что ладно, его я не про. Забудь. Ух! Как думаете, мы с этими роботами будем сражаться? Или нет? Блин, ну меня пока все устраивает, да? Может быть, будут баги там, не знаю. Но Этот ремастер незаслуженно засрали. Причем, можно сказать, это один из самых первых ремастеров, которые когда-либо выходили в игровой индустрии, потому что это игра, просто перенесенная на новый игровой движок. На Source, как вы видите. Текстурки стали четче, чем в первом Half-Life. Много новых фишек появилось. Я видос однажды просто смотрел, в отличие от сурса от э, оригинального Half-Life. Смотрите, у нас тут стоит человек в синем костюме. Это g -Man. знакомьтесь. Я буду, если что, показывать там, где он за нами наблюдать будет. Следить. Самый загадочный персонаж в игровой, инду в игровой индустрии. Если что. До сих пор никто не знает, кто он такой и кем он является, но он следит за нами. О, наконец-то. Наконец-то закончилось. Вот в детстве меня бесил этот момент, когда мы начинали играть. Мы долгое время так смотрели поездку на вагонетки. Как это бесило, конечно. И сейчас еще медленный охранник будет. Ну, иди быстрее. Давай пошел. Так а мне плевать? Я, кстати, за Гордона Фримана играю, знаменитый Маучун, который не произнесет ни звука. Доброе утро, мистер Финн Фримен. Похоже, вы опоздали, что-то так говорит. Я вот помню некоторые фразы просто из блокмезы. Все, вагонетку покинули наконец-то. Так, я опережу тебя. Не работает. Не могу воспользоваться. Открыть нельзя. Так, тут есть быстрое сохранение на F6. Сразу держу в курсе. Поэтому знайте. То я знаю товарищей, которые этим не пользуются. Ну? Вот не дай бог меня тут что-то залагает. Че, пост принял, Да. Я же тоже охранником Дальше. работаю. Sorry, Он hey, не пойдет со мной. Later, Эй, напомни, если что-то там о пиве, короче, бир. Пиво сказал. Я постараюсь загрузки вырезать, но если какие-то забудьте, то знайте, что я это забыл просто на монтаже вырезать. Или они очень короткие. Очень много, кстати, спидранов по Half-Life. Ох, Здрасте. Hey, Жаль, я не понимаю, что ты говоришь. Days, так, They если что, problems, запомним I'm эту вентиляцию. Too, вот у нас карта. Будет меза, черное меза. О! Кстати, нужно тут на все кнопочки понажимать. Блин, любил над учеными, конечно, издеваться, над ними все любят издеваться, если oh что. God, you Блин, лучанами, конечно, издеваться. Издеваться, если oh что? God, ну, подумаешь, тревогу включил. Вот я буду всякие прикольчики вам показывать. Ты думаешь, это смешно он сказал? Как-то так. Так, вот это. Опа. Там какое-то сообщение у него. Ну, в блокмезе все эти тоже... Типа, все, типа, все это перенесено, я троллил, изучал локации. И все примерно знаю, а в Half-Life тут они первым урезаны. Пожалуйста, ставь мне покой до эксперимента. Ух, ученые стоят, работают. Кто хотел стать ученым в детстве? Эта игра может осуществить вашу мечту. Так, я диалоги слушать не буду, если что, с ними, кстати, можно взаимодействовать, болтать, но, как видите, у меня нет уже русской озвучки, поэтому. Вы много чего не поймете. Опа. Здравствуйте, Джимен. Кстати, у него в кейсе кое-что лежит. Там у него, короче, паспорт. Это можно проглядеть с помощью текстурок. Я не уйду отсюда, пока не закроете жалюзи, как это сделали в блокмезе Хотя пофигу. Не хочу стоять и фигню заниматься. О, свет выключили. Че, давайте работайте в свету. God, да ладно тебе, подумаешь. У вас тут сертификаты, все явно куплены, да? Mm -hmm. Так, а Взаимодействовать мы, не, мы с ноутбуками не можем. Оп. Still... Экономим на электричестве. У нас тут по потом каскадный резонанс произойдет. Если что, если хотите, загуглите и узнайте, что это такое. Каскадный. Каскадный резонанс. Я, кстати, все локации вам буду показывать, которые знаю. Ah, Рад тебя видеть. Примерно понимаю английский. Right Sorry, Freeman, gotta... Не могу пройти. Не могу, не имею доступа. А я вот в реале работаю охранником и ко многим объектам имею доступ. Так, ну-ка, кстати. Сейчас еще кое-что проверю. Вот тут. Я сюда не ходил нафиг. Во. Тоже охранник. You know, ну, если что, мы эти все места будем запоминать, потому что мы через них будем проходить. Эта игра вам кое-что, чем напомнит там Outlast Vistler или это Doom 3. Так. Можно, кстати, спокойно перемещаться между локациями. Че ты тут смотришь? Так, газировка халявная газировка, жаль, мы ее подобрать не, не можем. Ah, hello, <laughs> а что ты постучал, если газировка уже здесь? Me, Gordon, так не подходи. Он подошел. А если я это нажму, допустим? Ну? О, я испортил блюдо! Испорчу блюдо в микроволновке! Че, газировка уже лежит, чё ты тут смотришь? Ученый! А, а это что? Что это? На, На. х! Да? Нах! Нафиг, или. Что-то другое. Ух. Так, смотрите, кстати, я знаю эту пасхавочку. Все эти имена. Блин, что-то нос заложен. Эти имена. Это мой шкафчик Фриман. Это имена разработчиков игры, если что. Джонс. Бёрдвилл. Все эти ящики закрыты. но Я так ради интереса их пощупаю, потрогаю. Может, откроется какая-нибудь. Это наш шкафчик личный. У нас тут фотка ребенка, Это ребенок вроде Гейп Ньюилл, насколько я знаю. Гейп Ньюева, вы же знаете, кто это такой? Разраб Вэлф. Чё, кто-то там сидит? А, у учёные сидят. Извините, потревожил. О, туалетная бумага. А что она здесь делает? Это, это у нас тоже есть. Это, знаете, подносишь руки и... Ну, вы, думаю, видели такое нафиг. У нас тоже на работе есть. И вот, смотрите, мы сейчас получим свой костюм. Вот он у нас тут. Костюм Хэв называется. Легендарный костюмчик Гордона Фримена. Открываем. Если кто-то будет возникать, что я не оригинальную half life прохожу, то я прохожу для игры в основном ремастеры всякие. Все. Ч скажешь? Жаль, тебя не понимаю. У нас музыка тут началась. Я помню, у меня один подписчик вводил в заблуждение, что она у нас с авторскими правами, но на самом деле он не прав. Далеко не прав. Давайте так, типа, по поспидраним чуть-чуть, по Попрыгаем. Жаль, я не могу активировать, пройти. Блин, так хочется твой пистолет. Ой, знаете, я... Музыка закончилась нафиг, прикольная. А мне она нравится. Музыка. Мне так хотелось Half-Life, если честно, для канала пройти. И как вы видите, начал проходить. Чё тут... У нас рекламка показывают. Вот я хочу показать его, это бета-охранник из бета-версии, если что. Я рассказываю вам интересные факты про Half-Life, да? Вот в чем мои видосы интересные. Можно, конечно, по лестнице спуститься, но это... ДЛЕВАХОВ! Нафиг, я чуть не упал. Так. Я, кстати, думаю, что тут всяких забавных моментов будет поменьше, чем если бы я проходил там Black Mezu, допустим. Ну да ладно, ничего. Ничего страшного. Хотя тут, как говорят все пользователи багов навалом. Ну, блин, тут неоднозначная реакция. Это как Skull of Duty Modern Warfare 3. Кто-то ее говном считает, а кто-то боготворит. И вот тут то же самое. С этой игрой. Так, ну ладно, пусть они тут стоят дальше бездельничают. А я пошел работать. Так, если что, через это место мы будем с вами проходить. А... Опасно лазер, да? Эх, жаль, русской озвучки Sorry, нету. On... Русская озвучка в сделку не входила, потому что ее тупо тогда не делали. Фанатские я не стал скачивать, потому что... Ну какая есть ванильная версия, такую я ставил. Uh, вот uh, это uh, у нас ученый. И Лайв он в Half-Life 2 будет, вы потом вспомните его. Вот это вот спереди, Ч черная шоколадка. Если вы его не видите, то я скажу, что вот этот белый халат его спалит. Тут темно нафиг, да? Ух, эпичное место. Ну что, давайте, открывайте. Я, конечно, тоже не любил этот момент, потому что тут диалогов будет. Катсцен тут не будет от слова вообще, но диалогов тут на навалом. Ой, это не Элай Венс. Забудьте мои слова. Забудьте. Забудьте просто, я не прав. Вот Элай Венс. Вот это вот. Вот это Элай Венс. Вот этот ученый. А это, по сути, доктор Клейнер должен быть. Ну, или Альберт Эйнштейн. Считайте, как хотите. Их тут что то ломается. Слушайте, а может отложим эксперимент на потом, а? Я должен в эксперименте одном поучаствовать. Который навсегда изменит мир потом. Как, вы, как изменит, вы узнаете. Может кто-то и так знает. По сути. Не знаю вообще, помните ли вы эту игру Проспект, которую я проходил? Okay. Это, по сути, бывший разработчик Valve делал. Потом Valve это каноном признали. Вот этот момент бесил, конечно. Его некоторые так по бедрану пытались пройти, толкали ученых туда. Ух, какой грубый голос Может, голоса местами поменять надо было? Тебе совсем голос не идет, если честно Гордон, Гордон, все Гордон, все будет делать Гордон, вы этого запомните Самое главное, запомните, что Гордон Фриман молчун, он не мой просто персонаж Он никогда, ни одного звука не произнес. Он молчен, как код из GTA 3. Ну, по сути, протагонист. О! Закончилось уже, а я и не заметил. Знаете, в детстве как-то это долгим-долгим казалось. Я сейчас вот смотрю, все быстро так проходит. Ой, опять вас оставить в покое. О! Вот, смотрите, место, которое навсегда изменит мир потом. Вот так прыгать туда не нужно. Ну, что, Начинайте! Эксперимент. Раз вы так хотите его. Тестинг. Тестинг. По сути, должны пока здесь быть. Вот. Ну, right, меня, конечно, прикалывают эти штучки, висящие в воздухе. Может, это все-таки должно быть? Ведь. Это высокотехнологическая лаборатория. Нуушная. Черная меза называется, если что на русском. О! Нажимаем Больше нельзя нажать Сейчас вот начнется Эпик, друзья Если кому-то сейчас игра скучная, покажется, что Вы возьмете свои слова назад Так и скажете, а Vegas? а ты был прав, что игра Просто годнейшая и что Это we'll Что mm -hmm. Блин, зря я в нее раньше three, не играл Там все такое one. Как так нафиг Не Рус Александр, three, ни three, его, three, ни two, про, не про Не играли two, в нее Странно. Пропустили. Ну ладно, ничего, ничего, я против не имею просто. Удивительно. В вот в эту игру каждый геймер 90-х играл. <laughs> ладно, забудьте. Забудьте, просто забудьте. Ничего против не имею. Вот, допустим, я в детстве в мафию не играл. <laughs> Или в Far Cry. Не, ну в Far Cry 2 играл, конечно. На ноутбуке в 2012 году. 5%. А первый-то не играл. Uh, probably, у них проблемы какие-то, чуваки, может отложим эксперимент, no. а, нафиг, или вообще откажемся, нафиг нам, Сейчас... кое-что сувать будет. А что сувать будем? Интересно, как думаете, сувать в этот портал? Может у кого-то есть мысли? Смотрите, О, неужели так быстро? Это кристалл из пограничного мира Ксен называется. Ой, толкаем. О, все, все, толкнул. Бабах, бабах, бабах. Я же говорил отказываться к эксперименту надо. И вот вы потом поймете, почему начало очень похоже на начало игры Doom 3. О, видели? Кто-то тут, оп, кто-то падает у нас. Падает, падают. Падали всякое. Оп, меня телепортировало. Все, конец игры Как думаете? Это если что, не я душу, а Гордон Ничего, не понял, но очень интересно Оп, здрасте Здрасте, здрасте, здрасте Ууу, как красиво Еще здрасте Можно с вами в карты сыграть? Научите меня Или что? <смех> Не будете учить. Ну, все, мы очнулись, короче, непредвиденные последствия начались. О, физика. Все падает реалистично. О, спасибо, движок Сурс. Все, короче, вот начало в Думе 3 вторжения на землю, по сути. Ну, там на Марс, конечно, было. А что я говорю про Outwast Вестлебовер? Это потому что там тоже, ну, психушка, нафиг была захвачена психами, они восстали. Короче, было плохо. Так, не увагай, пожалуйста, надеюсь, ресинхронов никаких не будет у меня. Все уже мертвы. Я подумал, это ты говоришь. Открывайся. Давай, тянем, потянем. Оп. Шучу, я ни на что не нажимал. О! Давайте здесь постоим. Я сейчас, короче, этот момент обрежу, как я тут стою. О! Смотрите, охранника жил. Ученый, молодец, слушай, ты красавчик. Респект помогает вернуть к жизни тут людей. Здрасте, здрасте. Ой, какой-то жуткий звук сейчас был. Че, пойдемте вместе? Ой! Аккуратно. А в букмеза тут еще пожар начался. Ломается оборудование, все мертвы, короче. И. ситуация в полной жопе. Ой! А вы что, пройдете, нет? Пойдемте, пойдем, пойдем, пойдем. Давай. Или вы что, застанетесь тут? Эх, не пойдут они с нами. Вот этот ограниченный искусственный интеллект, который не может пройти там через что-нибудь. О! Азик э Кляй. Азик Кварк и Ивай Венс. Я же говорил, я предупреждал. Опа. Смотрите-ка. Знаменитые хиткрабяки! <свят> Это знаменитые хиткрабы! Вы же знаете, вы их помните по моим прохождениям, там, модификации. Вот они. Ух, какие опасные существа! Ну? Чё? Пойдем? А ты чё, тут лежать будешь? За живот схватился. Бедненький. Ты чё застрял? Евай, пойдем. Мы потом с собой увидимся только в Half-Life 2, поэтому все. Это наша послед последняя встреча в этой игре. И все. Но вы потом его вспомните. Ты со мной пойдешь? Или что? Или слушайте? Мне как-то сыкотно его брать с собой, потому что а тут сейчас. Вот так вот это будет. Не знаю, успеешь ли ты или нет. Ой. Ой. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой. Как, Какой-то... Ой, он ранен. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Блин, я, а а я, я не знаю. А х... хорошая ли идея его брать с собой или нет? Ой, нафиг, ой, нафиг, я его взял. Потому что тут, смотрите, я помню этот момент. Тут у нас один хит-крабик появился нафиг. Мне нужно срочно найти, короче, монтировку. Ой. Я там, уч... я там его оставил, короче. Я надеюсь, за это время хиткраб к нему не подобрался. Не убил. Эти учи лучше не трогать, запомните. Так, так, так, хит крабик, давай сдохни, убьем его. Ой, смотрите, кстати, О, видите физика, а в первом халфайфе такого не было. Мы катаемся по попу, мистер пропер веселей, короче, помыли пол, он теперь стал у нас вот таким вот. Мы бросили это азика, да? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Я буду брать с собой напарников на опасные миссии. Правда, не знаю, пройдет ли он тут или нет. Посмотрим. Пройдешь? Прошел. Смотрите-ка. О, нифига. Какой узор. Ой, охранник это разорвало на части. Беги, беги, беги, давай. Не верю. Не верю, не верю, не верю. Эх, придется его тут оставить. Дальше он не пролезет. Оставайся тут. Увидимся в Half-Life 2. Мы еще будем бить по вентиляциям. Смотрите, эпик. Даже в калде такого эпика не было. А я думал, это игра выбит, стекла, нет? Ну ладно. Че, а вниз спуститься-то можно, да, можно. Смотрите. Что у нас внизу есть, тайники? Я буду все тайники исследовать, все находить. Показывать вам. И сейчас момент, я помню, мы такие, идем, идем, поднимаемся. Ой, вагает, зомбаки появились, только по мне не стреляй, пожалуйста. Охранника можно убить, конечно. Давай, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Я не хочу драться с этими упырями. У них, смотрите, у них рожа такая улыбается, видите или нет? Вот глазные отверстия, рот есть, нос, типа череп виден у этих зомбаков. Все, справились. Его можно убить и забрать пистолет, но я этого делать не буду. Кстати, насколько я знаю, в Half-Life первом есть как его HD модельки типа. Там глок заменен на берету, МП5 на М4 и типа все в таком духе. Так, короче, я вперед не лезу, он, потому что на зомбаков пошел. Давай, я помогу хотя бы так тебе. Он по мне стреляет. Ты смотри за, ты за какую сторону за меня или за зомби и нафиг. Кто за зомби, то сочувствую, соболезную или еще что-нибудь. Ну это, пишите, как пока по первым впечатлениям игруха. Там те, кто смотрит, ну естественно меня смотрят это. Ой, не проиграл Александр, напишите, как вам игруха, понравилось или нет. Легенда по сути. Все, смотрите, все убиты. О, шкафчик открыт, патрончики. Звук, естественно, такой современненький. А кто мой шкаф закрыл? Опять? Батарея. Я же ее забирал, по сути. Так, сейчас походим, потыкаем по шкафчикам. Может, какие-то от открыты будут? А какие-то закрыты? Все закрыты. Че, ученые... Нет, не спрятались. Нету их больше. Ух, какая реалистичная вода. Это сломано. Мы с тобой вдвоем остались, чувак. Ну, не небось, еще напарники тут будут. Вы, кстати, вообще, как бы, смотрели когда-нибудь там прохождение Half-Life'а там, у кого-нибудь там, у ютуберов всяких? Просто нас... вот... Вы, наверное, наслышаны от того, что это одна и та же, ну, игра создателей Counter-Strike'а там, небось. А сами-то в неё не играли. Поэтому легенды надо знать. Вообще, Counter-Strike это модификация на Half-Life. Вообще. Так же, как и Team Fortress, так же, как и Portal. Насколько я помню. Во а все, что ли? Ну, чё? Что дальше? А... Офигеть. Как все урезано. А вот, что, в Black Mesa можно было туда пройти, увидеть висящего охранника, он потом упадет. А, я отключил сигнализацию. Ну типа да, подумаешь, сами все уладим. Чувак с мувомиком победит всех зомбаков. Ты оставайся тут, короче. Ты не пролезешь, ты слишком высокий. Так, так ему и надо. А что мы еще можем тут сделать? Убить хиткраба можем и все. Увидеть бабахи всякие. Когда мне пистолет выдадут? Смотрите, я помню эту сцену Оп, ученый отбивается от хиткраба Оп, придавил Смотрите, смотрите, опа А, не удалось Как тебе попасть? А что за искры от стек... От... Смотрите, искры какие-то от стекла исходят Капец Но, к сожалению, убить того хиткраба и спасти вообще ученого нельзя Воу Жуткая картина Давайте его успокоим Сразу музыка такая нагнетающая, да? Послушайте, вы же слышите? Надеюсь, музыку нормально слышно в игре Э, блин, не работает ну, э эффект это, конечно, просто Мое почтение Давай, паузи Че, все? Хана Вот мы пистолет с вами получили Наконец-то. какой-то звук странный исходит. Вот в HD... Это... С... H... Ну, слушайте. Я думаю на этом пока закончить. Давайте закончим. Продолжим в следующей серии с вами. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.